Здравствуйте. Я называю этот режим мафиозным. Я, некоторые называют его мафиозно-чекистским, потому что впервые в истории Скажем так, с 2017 -го года, давайте мерить, в истории Советского Союза и нынешней России, служ... спецслужбы получили такие права и возможности, которые им позволяют принимать решения вне вне решений органов гражданской бюрократии. Да? То есть всегда было всегда было бюро был ЦК КПСС, были над, над КГБ, над ФСБ всегда было начальство. Сейчас, в общем, начальства нет, и один из ФСБшников является президентом страны, который на это смотрит на, на рост вот этого влияния, достаточно лояльный может быть, даже с интересом. Вот. И поэтому такой разгул спецслужб, низкий уровень квалификации, огромная коррупция, клептократия, беспредел, отсутствие ответственности, отсутствие правовой, судебной и иных систем, клановый подход, семейный подход, вертикаль власти, убитая конституция, все это привело к созданию вот такой мафиозной, мафиозной диктатуры. В России есть несколько очень больших проблем. Самая большая проблема, это, наверное, сейчас разница в уровне жизни между определенными словами населения и люди, которые живут в пределах бульварного кольца Москвы, живут не хуже, чем люди в Париже, там, Берлине или Лондоне. Но чем дальше мы удаляемся от бульварного кольца и уходим в вглубь России, тем более и более люди живут так, как они жили всегда, тем укладом, который был при Советском Союзе, и так далее. И поскольку благосостояние людей не растет, а скорее падает, то э, я вижу большую в этом проблему эм, для людей. Да? Для, меня, для меня страна ⁇ это не правительство, это, это, это люди. Да? Лю, э, люди страдают. Я бы добавил к этому э, свойственно такому режиму э, ликвидацию системы образования ликвидацию системы здравоохранения, вот, двуличие, двойственность, коррупцию, опять же, на всех уровнях, да, когда людям легче купить справку, чем сделать вакцину, когда люди не верят в эту вакцину, там, ну, и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому я считаю, нынешнее состояние в ответе на ваш вопрос, я считаю, печальным и бесперспективным, и тупиковым. Я сторонник того, чтобы Россия вернулась тем или иным путем в 1917 год. Демократическое правительство, свободные выборы, Думы, учредительные собрания, создание новой конституции этим учредительным собранием и дальше Европейский выбор пути и вход России в систему нормальных мировых западных ценностей. Всегда, в России всегда происходила борьба элит между движением на восток или движением на запад, между изоляционизмом и открытостью. Я считаю Россию страной перспективной, я считаю Россию страной европейской, и я считаю, что Россия внесла огромный вклад в культуру искусства и так далее Европы и, и всего мира а уж человеческий вклад просто неоценим, потому что в России людей не ценят и они уезжают поэтому элита России сейчас в, в большом количестве улучшает экономику и жизнью в других странах. Русские диаспоры стали огромными, лучшие люди уезжают, или там хорошие люди уезжают, я не хочу бежать. тех, кто остается, некоторые остаются, потому что у них просто нету средств к переезду, они давно уехали. Но тем не менее, поскольку мы все читаем соцсети, люди уезжают, уезжают, или люди спрашивают, как уехать, или люди хотят уехать, и это очень печально. Для страны печально, да. Это длинный путь, в том смысле, что даже если э, что-то случится, это будет все равно такой длительный эволюционный процесс перехода от вот такой мафиозной диктатуры к, к, через всякие другие режимы. Это потребует времени. Вот. Я абсолютно уверен, что этот режим неустойчив. Я не хочу вас обнадеживать. Он может быть неустойчив еще 5 лет, и даже 10 лет, и даже 15 лет, к сожалению. Но, с другой стороны, он в любой момент может рухнуть. И как бы, когда диктатор уйдет, начнутся другие процессы. Это, это связано со многими причинами. И так было всегда и будет всегда. Даже если он носит исключительно символическое значение, а управляют страной другие люди, другие кланы. Вот, поэтому я считаю, что первое, что должно быть, должен уйти Путин. Второе, что должно быть, Россия должна перейти временно к коллегиальной форме управления, не по западной, скажем, модели, а хотя бы по модели условно-политбюро, да, чтобы, чтобы был некий коллектив отвечающий. Вот, и потихоньку готовить страну к переходу к демократии займет годы, а к да, восстановлению Конституции ну, или созданию новой. Вот. Естественно, не вертикально интегрированные страны, естественно, естественно, страны, в которой регионы имеют огромные свободы или республики. И я хочу сказать, что сейчас для России один из самых больших вызовов – это то, что если Путин будет сидеть долго, то страна может распасться. Вот. Давайте вспомним, как распался Советский Союз. Сначала КПСС потеряла влияние и значение. А потом начались национальные проблемы, и республики, национальные движения фактически развалили Советский Союз. Посмотрим на современную Россию. «Единая Россия»? находится в потрясающем кризисе. Она как и КПСС может выбираться там и, и ставить все 78 80, сколько хотят процентов. Но отношение населения к ней такое, что в общем эта партия утратила всякое доверие и это просто партия бюрократии, как это было в конце Советского Союза. Поэтому этот этап уже пройден. Вот. А вопрос Э роста национального самосознания, регионального э самосознания, региональной идентификации, национальной идентификации, он уже происходит. И чем хуже будут люди жить, и чем больше будет держаться эта диктатура, тем больше это будет происходить, и рано или поздно это рванет. Ну, это, это не тождественно. Это не тождественно, поскольку э, как бы народ у нас все-таки по инерции до сих пор сталинский, то отношение э, к лидеру, оно значительно лучше, чем отношение к бюрократическим структурам. Вот, и так сказать, рейтинг Путина всегда будет выше рейтинга «Единой России» до тех пор, пока рейтинг Путина вдруг не обвалится, и, он встанет перед, и власть встанет перед другими проблемами. Выборов же нету в такой стране, в такой стране есть только реальный рейтинг. Не тот, который меряет там в ЦИОМ или кто, а тот, который видно на улицах. Это видно в домах и так далее, и в такси, как мы любим говорить. Это происходит, и он обрушится. Ну, давайте скажем так, уничтожено гражданское общество, а то, что происходит сейчас с мемориалом, это, так сказать, это, это как бы вишенка на торте, это путь к окончательному уничтожению гражданского общества И пока не будет региональной свободы регионального гражданского общества, начиная от каждого дома, микрорайона и так далее вверх до региона Естественно, ситуация не изменится, поэтому да, нужно